Привет всем! В этом видеоуроке я вам расскажу, как создать невидимую папку в Windows 7. Для этого создадим папку на рабочем столе. Правой кнопкой мыши кликнем на невидимом участке и нажмем «Создать папку». Затем нажмем кнопку Alt и наберем цифры «225». Затем нажимаем правой кнопкой мыши и заходим в свойства. Здесь заходим в настройки и выбираем сменить значок. После этого выбираем здесь невидимый окей и применить. Окей. Okay.